Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина, а также выиграть в Биткоин квесте. В этом видео мы узнаем, как расширить сит фразу при помощи дополнительных слов, как переводить биткоины, как посмотреть баланс кошелька на вкладке адреса, как включить Advanced Preview в настройках, что такое Rbf и почему его нужно отключить. А также поговорим про комиссии. Зайдите в кошелек Electrum и начните создание нового кошелька. Кошелек предложит ввести имя файла, в котором будут храниться приватные ключи. Затем кошелек предлагает выбрать тип хранения коинов. Выбираем стандарт. На вкладке Хранилище ключей выбираем вариант У меня уже есть сет фраза. Вариант создать новую сет фразу используется при создании нового кошелька. Введите имеющуюся у вас сид-фразу в окошко ввода седа. Нажмите на кнопку Опции и активируйте чекбокс Расширить этот сид при помощи пользовательских слов. Именно с помощью этого чекбокса вы будете иметь возможность добавить два слова к стандартному 12-словесному седу, нажав Далее. В новом окне введите 13-е и 14-е слово из вашего квест седа или из любого другого седа который был расширен при помощи двух и более пользовательских слов в моем случае это простые слова для примера кошелек просит пароль можете поставить любой пароль так как он не влияет на механику квеста вот вы и в кошельке теперь давайте узнаем как через меню инструменты, настройки, нужно подготовить кошелек Электрум к участию квесте. Здесь на вкладке транзакции обязательно убедитесь в том, что у вас включен чекбокс Advanced Preview, иначе вы не сможете контролировать комиссию за платеж. Кроме того, убедитесь в том, что выключена функция «Использовать возможность замены комиссии» или RBF – Replace by Fee – во многих кошельках она по умолчанию включена, и это плохо. Убедитесь, что она выключена. Это очень важно для того, чтобы снизить риски получения призов. А как же узнать баланс и адрес в случае, если вам попался SATA чипсид? Очень просто. Адрес находится на вкладке адреса в самом верху списка. Коины будут именно на нем. Скорее всего, это будет какая-то очень маленькая сумма. А баланс можете посмотреть внизу слева или опять же в строке баланс. Нужно быстро скопировать этот адрес, а также сумму на нем в чат с в Телеграме, чтобы первым забрать свой кошелек. Теперь давайте представим, что вы нашли биткоины и отправляете их себе. Вставьте свой личный сторонний биткоин адрес в поле получатель на вкладке отправка. Укажите сумму, можно просто нажать максимум. Перед вами откроется окошко Advanced Preview, где вы должны еще раз убедиться в том, что комиссия за платеж не слишком большая. Я бы рекомендовал вам поставить комиссию вручную в поле BTC внизу по центру, указав 0.0001 или 0.0002. Также не забудьте, что чекбокс Replace by Fee сверху справа должен быть отключен. Затем нужно будет нажать подписать и оплатить. Отключать РБФ надо, чтобы другие участники квеста не смогли изменить данные вашей транзакции, пока она не получила первое подтверждение и отправить весь ваш приз майнером. Если вы не понимаете о чем речь в этом видео, то подписывайтесь по ссылке в описании канала, а если понимаете, то я желаю вам удачи в квесте. Пока.